Я Чагин Евгений, из города Якутск, спортсмен, тренер, неоднократный победитель республиканских соревнований по пауэрлифтингу, абсолютный чемпион гран-при Якутии по поди -билдингу. Я уже больше 20 лет занимаюсь разными видами спорта, и для меня это все-таки как бы образ жизни. Чувствовать себя не просто красивым, а мощным – это такое, знаете, замечательное чувство. Когда подходишь к штанге весом 200 килограмм, она вроде бы как будто бы как бы тяжелая, а вроде бы как бы нет. Но это 200 килограмм. Я решил завершить свою соревновательную карьеру в 2015 году. Мне приходилось выступать среди молодых спортсменов, которым до 30 или около 30. Мне 43 год. Оставалось совсем немножко времени на, на подготовку гран-при. Я пошел перед соревнованиями на некий такой эксперимент. Полностью удалил из своего питания спортивное именно спортивное питание, и добавил максимально линейку Wellness. Эксперимент удался. Я стал чемпионом Якутии. Чуть больше года назад позвонила девушка, Тимофеева Наталья, попросилась на тренировку. Наталья как-то подарила суп линейки Wellness от «Арифлейм», коктейль. При более глубоком изучении этого продукта я узнал, что это еда высшего качества. Никакой спортпит для меня конкретно рядом не стоит. В 2015 году, если я не ошибаюсь, это был январь, я зарегистрировался в Рифлей. Мои клиенты в спортзале также начали употреблять wellness. Всем это очень нравилось. Что самое интересное, я не рассматривал этот бизнес. Первый приезд на форум, а, нас поздравляли на сцене а, с выполненной квалификацией поездка в Египет. А в этом году я приехал, потому что меня будут поздравлять с новым званием, званием директора компании «Ерихлейм». Плох тот спортсмен, который не хочет стать чемпионом, значит, плох тот консультант, который не хочет стать директором. Я не только занимаюсь именно линейкой «Горнес». Каждый мужчина также хочет хорошо выглядеть. Просто некоторые этого стесняются. Я считаю, что не нужно стесняться выглядеть хорошо. Я рекомендую крема. Мне очень нравится парфюмированная вода. У меня больше 20 ароматов было. В итоге я остановился на трех, которые мне нравятся. Да, вообще, мне все нравится в Reflame. Да, меня часто спрашивали, а женским ли делом ты занялся? А что я отвечаю очень прост. Каждый занимается своим делом, то, что он делает лучше других. Когда человек делает это с душой, то, что ему нравится, он это сделает уже лучше кого-то другого. Я хочу с компанией Арифлейм объездить весь мир. Спасибо, Арифлейм.